Смехи в наших слезах и пульсаций вен Перемен Мы ждем перемен Вспомни Становится. Руки убирают меня. А что вы делаете? Молодые люди, а за что вы его забираете? Он песню цою поет. Пи... Вы что, вы вообще что ли? За что? Как... Какой закон? Оставьте. Вы чего делаете? Вы что, с ума сошли что ли? Он...